Вас приветствует магазин Sport Extreme Bebai. Сегодня поговорим про еще один аксессуар, который может понадобиться для вашего велосипеда. Это велозвонок. Мы занимаемся американским брендом XLC. Это качественные аксессуары, запчасти, инструменты, а также одежда для ваших велосипедов. Ничем не уступает по качеству фирмы Шимана. Выглядит очень стильно. Данный звоночек достаточно тяжелый. Сделан он из латуни. Диаметр звоночка 80, 83 мм. По цвету он серебристый. Очень красиво звучит. Я вам продемонстрирую как. Звоночек этот подходит для велосипедов old school. Он и выглядит на них стильно. И на дороге вы будете очень хорошо слышны. Ручка у звонка достаточно мягко отгибается, поэтому во время езды вам очень легко будет на него нажать. Заходите к нам на сайт, читайте более подробные характеристики всех аксессуаров, которые мы представляем. Мы в наших видеообзорах будем показывать, как они выглядят в реальности и насколько они качественны. Подписывайтесь на наш канал. И заходите к нам на сайт www.bibike.com.ua